Давайте же нашим обычным, привычным способом рассмотрим, кто такой бафомет. Вот есть изображение художников. Надо понимать, что художники, они могут дорисовать просто по вдохновению символы, которых нет. Вот инсектоидный бафомет, например. Вот здесь как осьминог, кальмар. Нас, нас же интересует сухая классика. Нас интересует сухая классика. И вот что получилось. Я когда набрала два способа написания Бафомета, это из официальных источников, латинский способ написания и английский. И оба меня очень сильно удивили. Знаете, я искала рок-н-ролла, нашла 33,88. Как это понимать? Это латинский способ написания. Другие числа можете рассматривать. Вот 155, 132. Когда долго смотришь, тебе все числа начинают быть чем-то знакомыми. Ну вот английский, современный, то есть вариант написания Бафомета. Во-первых, то самое 35. Я говорила, что Аль Альфа Центавра А и Б максимально удаляются на 35 световых года. Вот они, вот 80, 80. И здесь уже на этом месте 27,80, там, где в предыдущем случае было 33,88. То есть 80 альфа, система альфа-проксима-центавра, так получается. Удивительно. 27 это число овцы, 27,54 это число овцы, число хромосом в гоплоидном, в диплоидном наборе. Вот 27. Есть 46 число хромосому человека. Что здесь интересно еще в акценте: 36, здесь 136, здесь чисто 36. Сатаник 360, как полный круг. 360 градусов, 6,6. И вот еще число здесь 386. Все равно, вот это сочетание повторилось. А остальным числам если есть идеи пишите но получается вот мне кажется что бафомет может быть связан с системой альфа и проксима центавра почему 36 как полный круг 360 градусов и сатаник такой первый раз такой вижу 360 градусов что бы это значило дальше рассмотрим символы. У вас такие перья, у вас рога такие, копыта очень стройные и добрая душа. Как вам версия? И сейчас, возвращаясь к системе Альфа и Проксима Центавра, там есть одна странность, хотя это звездная система ближайшая к нам, Ближайшая. Она до 2014 года не имела собственного названия. Почему-то она обозначалась буквами. И сейчас, наконец-таки, ей дали название нога кентавра. Кентавры, кентавры. Вы все-таки были. В четырнадцатом году дали это название. Но дело в том, что у звезды раньше были свои собственные названия. И одно из этих названий – копыта, а второе – страус. А может, это страус злой, а может, и не злой. Копыта очень стройная и добрая душа. Копыта и страус – это название. Системы Альфа и Проксима Центавра, копыта и страус. В мультфильме «Пластилиновая ворона» упоминаются и копыта, и страус. В гематрии же существа, которые очень сильно подходят под описание. У вас большие перья, у вас рога большие, копыта очень стройные, добрая душа. В гематрии же этого существа 35, о котором я говорила, что оно может быть ассоциировано с системой Альфа-Проксима-Центавра, и 80. И 80. Насчет 36 пишите свои идеи, почему оно тут в таком количестве представлена. Тут много шестерок, хочу вам сказать. В соотношении к остальному количеству цифр обычно, как бывает, вот такие интересные находки. И 80 мы еще будем находить даже в географических названиях. Это действительно число, которое иногда встречается. В целом, вот мне скажут, любое число где-то как-то можно найти. В целом, да, канал предупреждает, что он все сочиняет, все сочиняет, все сказано на канале. Является фантазией автора. Автор хочет верить, что живет в интересном мире. И что-то сочиняет на ходу. И давайте рассмотрим внешний вид. Тут как бы показаны расы. Тут перья. Это может быть и птичья какая-то раса, и птицеподобные рептилии. Предки плеядеанцев пли были птицеподобными рептилиями. Так что тут неоднозначно птица. Потом вот э, здесь в круге изображена как бы чешуя. Иногда там форма чешуи напоминает перья, опять-таки. Иногда вот этот элемент, он не обязательно такой. По бокам, вот сейчас я не нашла те изображения, что были раньше. Поисковик по-разному кидает. и Иногда это по бокам два таких полукруга. Но можно допустить, что это символизирует чешуючую расу. То есть здесь перья, раса с перьями, здесь чешуя, здесь человеческое туловище и козлиная голова, козлиные ноги. Я не знаю, что думать насчет набора этих символов. Это же все разные расы. Просто интересные находки. Да, тут змеи есть. Змеи, почему кадуцей? И звезды здесь, звезды как изображают, что наверху, то внизу. Одна звезда вниз кое вторая вверх. Показывают как бы отражение. И еще одна деталь, которую, которая присутствует именно на классических изображениях Бафомета. Обязательно, даже в том фильме, что рассматривала «Сатанинская паника», на голове, между рогами, обязательно еще один элемент, как факел. Вот никто не знает, что это и почему. Как факел. Три. Не знаю, мне похоже на то, что сам Бафомет, сам символ, это не отдельное существо, а пацифик. Может оказаться так. Две луны, кстати, белая и черная. Вот здесь изображение, наверное, правильное. Допустим, к таким изображениям я отношусь так настороженно, потому что художник мог просто... На вдохновении При, ну, идея пришла, он нарисовал. Вот он, у него глаза тут везде. Но многоглазый Бафомед был в фильме «Сатанинская паника». И у него было два, две пары рогов, одни такие, вторые, как бараньи, идущие вниз. И факел обязательно, тахохолок и факел. И у него была многоглазость. Так что, может быть, вот эти... Картинки, к которым я отношусь скептически, как раз более серьезные инсектоидности. Ну, загадки пока что только остаются. Надеюсь, это видео вам было интересно и полезно. До новых встреч!